коллеги, с вами Саков Роман, компания Admirals и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы традиционно обсудим, что у нас произошло на неделе предыдущей, на какие события стоит обратить внимание на этой неделе. Также посмотрим, что происходит на рынках. Ну и в конце я сделал небольшой обзор именно по инструментам также фондового рынка. Но ну а прежде, чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Вопросы как всегда оставляйте в комментариях. Итак, на прошлой неделе было важное событие. Были опубликованы данные по рынку труда США, как, как всегда, каждую первую пятницу месяца, non фарм payrolls. Они вышли лучше, чем ожидалось, причем довольно-таки серьезно лучше, но, тем не менее, рынок воспринял эти позитивные данные. С одной стороны, хорошо, но мы видели также ряд коррекций по инструментам не фондового рынка, скажем так, потому что фондовые индексы приблизились к своим локальным максимумам, но в связи с позитивными данными есть опасения сворачивания той, тех действий, которые сейчас делают ФРС Что, собственно, пока приводит к снижению таких активов, как нефть, золото Ну, об этом мы, соответственно, поговорим дальше а Давайте посмотрим, что сейчас у нас происходит по, как раз по данному показателю да, Как я уже сказал, то есть данные вышли 943 тысячи против 380, которые ожидалось В принципе, аналитики прогнозировали прирост новых созданий рабочих мест примерно а, в районе 800-850 тысяч, как мы видим, данные вышли сильно лучше, но что это значит, собственно, для фондового рынка? Это значит то, что экономика восстанавливается, да, борьба с безработицей была как основным фактором для ФРС, да, основной задачей, и невзирая даже на рост инфляции, ключевая задача была в том, чтобы восстановить уже непосредственно экономику, да, то есть возобновить производство, да, то есть возобновить те рабочие места, которые были потеряны в связи с коронавирусом, ну и, соответственно, после того, того, как это произойдет, ФРС начнет сворачивать ту монетарную политику, которую сейчас они ведут. Собственно, это то, что мы можем ожидать дальше. И сворачивание выкупа, да, который они проводят, также и повышение ставок уже, скорее всего, в следующем году. Поэтому наиболее, наиболее как раз сильно на это среагировали уже непосредственно сырьевые активы а, собственно что еще мы видели да ну, помимо того что на фондовый рынок обновил локальный максимум да мы видели то что начинает подрастать десятилетки то есть они выросли за последнюю неделю примерно на 5 процентов до уровня 1,3. аналитики также предполагают что к концу года уже доходность десятилетних облигаций может вырасти от 1,6 до 1,9 и соответственно рост доходности облигаций он приведет в том числе и к перетоку капитала с фондового рынка на рынок уже непосредственно облигаций. Этот это важный момент, да, который который нужно иметь в виду на, на текущий момент, потому что мы видим, что локальный что фондовый рынок находится на локальных максимумах, но не все компании там, да. Если мы говорили о этом марте прошлого года, если восстанавливались там фондовые индексы, то в принципе подрастали все компании, ну плюс-минус сейчас мы видим очень большое расхождение в этом и собственно это такой момент на который стоит обратить внимание а также если мы посмотрим уже непосредственно по началу этой недели сейчас пока данные ну по, по фьючерсы по индексам немного корректируются до да, европейский индекс открылись сегодня с коррекцией но ну, посмотрим как откроется непосредственно американский рынок до да, через несколько часов это произойдет и что также важно обратить внимание на этой неделе да, сезон отчетов уже подходит э, к концу, ну скажем так большая часть компании уже читалась и чуть дальше я тоже покажу выборку уже по компании, которые входят в S&P 500 в среде много компаний которые сейчас выглядят недооцененно по мультипликаторам, э, но сейчас э, на этой неделе у нас будет отчитываться Tyson Foods, э, у меня тоже есть это в портфеле, AMC Entertainment Coinbase, э, которые вышли на биржу недавно, это был первый сезон отчетов а э, также Palantir, Disney, Airbnb, Дордеш, ну это вот ключевые компании, которые, которые, отчитываются. А теперь давайте посмотрим, что нас ожидает на этой неделе. А на этой неделе, ну уже традиционно до да, первой недели она более-менее спокойна. В США это число открытых вакансий на рынке труда будет опубликовано. А здесь есть рост, то есть да то есть новые рабочие места создаются и соответственно под них нужна рабочая сила в среду выйдут данные по запасам нефти как всегда в четверг будут выходить данные по великобритании ввп по квартальный помесячный также в пятницу ну пожалуй все то есть исключил событие это вот весь перечень на эту неделю то есть неделя в принципе выглядит довольно таки спокойно а теперь давайте посмотрим что произошло у нас на рынке потому что пятница была довольно-таки волатильной и по в том числе по ключевым инструментам евро доллар евро доллар у нас неплохо скорректировался здесь я для себя тоже рассматривал уже возможности поиска непосредственно покупок да по данному инструменту мы очень неплохо провалились как раз пятницу и собственно сегодня я буду следить за тем ну сегодня завтра как будет формироваться движение дальше если сформируется сигнал на покупку который как раз завтра послезавтра, то вот в евро доллар тоже я буду заходить уже непосредственно в рост на текущий момент. Мы подошли к области поддержки. Мы видим, что от этого уровня пара отскакивает. К тому же мы неплохо подрастали в конце июля. Поэтому здесь тренд может как раз поменяться. И в принципе вот этот боковик у нас пока все еще сохраняется. То есть в принципе здесь могут, если удержимся выше уровня 1.17, то вероятность движения на 1.19-1.20 она здесь получит уже развитие. И я для себя ну, тоже в эту ситуацию попробую войти. А по британской валюте такой сильный корей Коррекции мы не видели, но тем не менее, пока здесь я для себя рассматриваю покупки. Вполне вероятно, что если коррекция произойдет и мы увидим еще раз движение там, в области 1.37, то с тех уровней тоже я для себя буду эту валютную пару подбирать пара американский доллар канадский доллар с одной стороны здесь сохраняется движение восходящее. мы пробили и делаем попытки закрепиться выше максимума, который мы видели еще в апреле-марте собственно сейчас тенденция на сохранение как раз восходящего тренда здесь наблюдается если мы увидим уход ниже минимумов которые были сформированы в конце июля то тогда еще один заход там в области 1.22 1.21 по паре американский доллар канадский доллар здесь мы сможем увидеть но как раз вот минимумов которые были в конце июля здесь я бы для себя тоже попробовал а, покупать да не по текущим ценам то есть ну по текущим ценам я пока а, здесь не вошел да в данную валютную пару хотя ставил отложенные ордера но пока здесь цена ушла без а, меня поэтому буду ждать если будет еще одна волна снижения то буду рассматривать возможности как раз здесь а, купить а, пара американский доллар японская и она также последние на, ну, на прошлой неделе неплохо росли в целом сейчас сохраняется пока настрой нисходящий да нисходящий тренд мы не смогли уйти выше тех максимум которые были в 20 числах июля и пока он сохраняется поэтому здесь я для себя тоже буду искать возможности зайти в шорт по данной валютной паре соответственно с точки зрения часового таймфрейма я буду смотреть как цена будет себя вести завтра послезавтра по отношению к сегодняшнего дню соответственно пока здесь нет сигнала на часовом таймфрейме что можно искать продажу то есть рынок еще не двинулся в эту сторону поэтому буду ждать для себя как раз формирование данного паттерна и буду заходить уже непосредственно в Опять же, если будут комфортные цены, если будет комфортный уровень для этого. Пара австралийский доллар, американский доллар. С одной стороны, также у нас здесь сохраняется движение нисходящее. Здесь я пробовал несколько раз уже заходить в шорт, но каждый раз немного переписывали тот максимум, за который я убирал стоп-лосс, и цена двигалась. То есть здесь волатильность по данному инструменту в рамках там торговых, ну, внутренней торговли, она гораздо выше. С одной стороны, сейчас идет движение нисходящее, но опять же, заходить в шорт пока здесь я уже не буду. Да, то есть, так как у нас сформировалось движение, но ну, понаблюдаю. Да, вот здесь пока у меня нет конечной, конечной цели, что здесь я буду делать. А с другой стороны, по паре новозеландский доллар, американский доллар. Здесь мы также торгуемся в середине такого боковика, который был сформирован. С одной стороны, да, здесь может произойти как раз, подошли мы к области сопротивления на уровне 70-90. От нее мы сейчас отталкиваемся. И здесь, с одной стороны, можно попробовать как раз заходить уже непосредственно также на снижение. так У нас этот паттерн был также сформирован. И вот сейчас я попробую тоже тогда поставить отложенный ордер. То есть, мы делали это на предыдущих стримах. Но здесь, скорее всего, примерно вот по этим ценам я только смогу войти. Давайте проверим. Я сейчас поставлю стоп-лосс на 71 и посмотрю, какой у меня здесь будет риск. Я, скорее всего, буду входить с риском не больше, чем полпроцента. В данную, в данную сделку, в данную ситуацию. Ну вот, да, то есть если я ставлю отложенный ордер как раз по максимуму, который был сформирован в пятницу, если будет еще один рывок туда, то здесь от новозеландцев шорт я бы пока присоединился. Да, довольно-таки интересно, ну это выглядит, тем более сейчас уже вот сформирован сигнал как раз на, на продажу. Цели здесь, в принципе, ближайшие цели это будет возврат, опять же, к тем минимумам, которые были сформированы в июле. Золото. Золото как раз на фоне того, что произошло в пятницу, очень неплохо просело. Фактически до уровня 1660 оно доходило. Конечно, здесь я для себя такую ситуацию не рассматриваю, не рассчитывал. Войти по, ну, по Такому резкому движению, которое фактически Произошло уже Сегодня утром да, ну, вот тот, тот провал Который был, да, можно сказать как спайк Но тем не менее, то есть вероятность Войти по таким движениям на крайне низкая Сейчас золото начинает собственно, Восстанавливаться, но в целом, в целом Идея она также и сохраняется То есть в принципе интересно покупать да, В области поддержки, то есть если будет Будем спускаться Ниже, да, там на 1600 то я буду на этих уровнях тоже пробовать покупать. Сейчас я ничего сделать по золоту не буду. Вероятно, сегодня также акции золотовбывающей компании откроются с небольшой просадкой. Ну Будем ждать открытия рынка. А индексы, как я уже говорил, по индексу DAX. Здесь торгуемся, мы в, ну, открылись, мы немного в негативной зоне. Сейчас уже фактически ту, ту коррекцию, которая была, мы ее откупили и подходим к локальным максимумам, которые были также сформированы в пятницу. Опять же, торгуемся довольно-таки высоко, да, то есть заходить в лонг сейчас я точно не буду, если будут формироваться коррекции, то, соответственно, на коррекциях тоже буду заходить. Ну и плюс-минус та же самая картина по S&P 500. Здесь локальный максимум мы обновили, но опять же по максимальным ценам входить я не буду, буду ждать коррекцию и заходить. То есть тут ничего пока не меняется, да, подход он остается прежний. Ну и нефть, нефть также продолжает корректироваться. То здесь мы говорили вероятность движения на 66, 67, она реализуется, собственно, там у нас на следующая область поддержки у которой можем остановиться до да, в районе 67 ну вот пока нисходящий сценарий здесь реализуется да, пока движемся вот в этом направлении а Dow Jones также обновил исторический максимум, но опять же не все компании, которые входят в индекс Dow Jones себя показали, а опять же как всегда является а, драйвером только часть компаний, да, поэтому здесь тоже это, это важно понимать Nasdaq, ну в пятницу локальный максимум не, не обновил, но это произошло в четверг опять же не все технологичные компании себя так ведут и сейчас я как раз хотел показать, да, с точки зрения ну вот на текущий момент фондового рынка, сейчас я на свой счет как раз инвестиционный, да и мы здесь немножко посмотрим тоже по нему пока пока у меня платформа будет переключаться я тоже покажу интересные вещи которые есть на финвизе например я расскажу тоже купил для себя activision blizzard до да, акцию гейминговой компании то есть я давно тоже на нее смотрел вот как раз на фоне той коррекции которая была связана с китайским рынком, да, то есть китайское правительство обратило внимание на сектор видеоигр и высказало свои опасения по этому поводу, ну, в том числе и американские компании тоже скорректируются, поэтому я для себя часть, небольшую часть Activision Blizzard тоже купил, ну, вот пока запускается, сейчас тоже покажу, сейчас я переключусь, то есть у меня оба счета находятся, находятся в MetaTrader 5, мне нужно просто переключаться между счетами, выбирать разные профиль для того чтобы они загружались корректно так вот activision blizzard довольно-таки неплохо скорректировался в принципе у компании все довольно таки неплохо пи ну немножко высоковатно forward пи довольно таки оптимальный price to sales тоже около дела продажи не растут сильно, то есть здесь с одной стороны это уже не, ну, не очень сильно, мы можем сказать, что это компания роста, да, то есть уже компания начинает выплачивать дивиденды, хороший профит маржин, неплохие долги, pay, ratio, pay ratio всего 12%, но собственно то есть я для себя эту бумагу хотел также подобрать, но опять же не там по тем максимум, которые были, после коррекции там со 104, ну практически на 20%, вот по этим уровням как раз я для себя и подбираю, если будет еще снижаться там 70 или 60, то буду а, также перезаходить В нее а, еще раз а, И в целом сейчас покажу По моему а, непосредственно Инвестиционному портфелю То есть, здесь а, рынок довольно таки Неплохо проседает а, И здесь пока У меня остается Альтерикс в довольно таки ну, такой Сильной просадке, но сейчас они уже восстанавливаются Я а, по чуть-чуть их докупаю По одной акции, там по две акции Если это а, происходит Ну Никола это уже Здесь я ничего докупать не буду, они все еще там падают, корректируются, и, собственно, здесь уже есть и судебные дела начали заниматься, но в Никола вошел капитал, скажем так, других компаний, поэтому здесь, я думаю, что есть надежда, плюс еще очень большой у них шорт флот то здесь можно ожидать, что прокатиться как раз на закрытие шортов можно будет, да, если чуть-чуть будет позитива, если чуть-чуть компания начнет двигаться. То там, если там средняя моя цена покупки 20, если мы до 40, то там я буду скорее всего из этой бумаги э, выходить. А также Fastly э, здесь я тоже несколько декупаура раз эти акции этой бумаги. Ну, китайские компании, понятно, сейчас проседают. Э, также проседают э, компании из биотехов до да, Телодок, Bluebird Bio, э, компания а э, Также пока проседает, э, здесь корректируется То есть тоже недавно ее заходил. Э, Activision Близер да, сейчас в небольшом плюсе торгуется, но вот я входил как раз примерно по 81. А остальные компании выглядят довольно-таки неплохо. Опять же, пока, пока в лидерах это Артур, Дэниес Мидланд, Катерпиллер, ну вот Циска тоже ворвался в тройку лидеров в моем портфеле. А на текущий момент People Financial, Pfizer тоже неплохо вырос. Я заходил по 33, сейчас уже торгуется да, по 45, да, довольно-таки неплохо прирастает. Riot Technology, Solar Edge тоже восстанавливается, Facebook, Wolgren Boots Aliens немного снижается. Intel ну, топчется на месте, да, то есть небольшим плюсом. Плонтир немного скорректировался. Здесь я тоже докупал несколько раз. Apple а, тоже подрастает, ну и так далее, да, вот Tyson Foods тоже выйдет а, на этой неделе. Так вот, что я хотел показать. Если посмотреть на, на Finvis а, и а, выбрать акции, а, которые торгуются в индексе SP500 и отфильтровать их по pay ratio, то здесь на самом деле сейчас мы видим огромное количество компаний, которые а, по данному показателю, ну, который один из таких ключевых является, много недооценены. Конечно, а, здесь я бы пока не рассматривал финансовый сектор, то есть они и так были с а, достаточно низким pay ratio, но а, тем не менее, то есть пока они выглядят довольно-таки а, неплохо и если ну по крайней мере взять второй лист здесь есть несколько компаний а, на которые имеет смысл обратить внимание там например доктор хортон а, компания в секторе строительства ну виаком виаком здесь я для себя уже его а, покупал до да, свой в свой портфель здесь у меня уже есть также ленар компания также с довольно-таки низким пить тем более они практически все уже отчитались и на фоне как раз по последних данных мы видим ну тот P-Ratio, который сейчас актуален. Также HP. Ну, HP – это тоже такой большой вопрос, компания уже медленно, на мой взгляд, умирает, поэтому здесь в нее бы я не заходил. Но, тем не менее, то есть, есть, достаточно большое количество компаний, которые сейчас с P-Ration до 15 можно найти, причем с разных секторов, да, и Tyson Foods пока все еще выглядит неплохо, и вот как мы смотрели сейчас доктор Хортон и Verizon, то есть, очень много компаний, в принципе, которых возникает вопрос, там, да, рынки находятся на локальных максимумах, но если в том числе по этим компаниям есть какая-то коррекция, если у них все неплохо по мультипликаторам, то, да, в принципе, точечно, да, вот можно какие-то компании для себя находить. По крайней мере так делаю я и таком, такого подхода придерживаюсь. Поэтому вот это вот то, что я хотел тоже еще раз а, рассказать и а, посмотреть, потому что опять же при росте фондового рынка на текущем этапе, конечно, не хочется заходить в компании, которые сейчас торгуется на локальных максимумах и а, заходить там, по самой максимальной цене. Поэтому вот таким образом, да, таким стокпикингом можно да, найти а, какие-то компании, да, опять же, как я уже сказал. То есть те акции, которые я для себя буду добавлять в портфель, я тоже буду рассказывать уже и в данных видео, и на подкасте «Два трейдера», который у нас выходит по вторникам. Там мы с Фладом вместе обсуждаем, что на рынке происходит. Ну а на сегодня это все. Это с вами был Сяков Роман, компания Admirals. Мы посмотрели основные инструменты, да, что происходит на рынке, да, что стоит ожидать на этой неделе. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами увидимся через неделю. Всем желаю хорошей торговой недели. Всем спасибо за внимание и до свидания.